Всем привет, ребята и девчата! Сегодня мы сыграем вместе... ...с Делом, собственно говоря, в игрушку City Battle. Ну, что, опять зарубимся, посмотрим, сможем ли мы дойти до Gold дивизиона, что куда интересней. Да, ну и все-таки я решил перезаписать Стража, ну как перезаписать? Та же серия у нас останется, первого раз. взгляда, да, но... ...я его еще раз сегодня возьму. Так, ну что, бомбер. Ух-! Йо. Бомбер, а я стражомбер. Да. Итак, надо вспомнить, что тут. Shift. Я одного уже шизанул. Так, это, значит, у нас стену может прифигачивать. Ох, ешечка. я могу полетать, прикольно. Ешечка это у нас щиток. Привет. Да. Давай рубить. Вот, дурачок. Отлично. Еще минусан. диверсант. Не отпытались. Тройное убийство. Убить, но бесполезно. Слушай, бомбер это имба какая-то. Так. так. И где этот? Кусок какахи? Подожди, где-то я его слышу, ну где он? Я что-то отлетел от вашего бата. Оба. А, вот вы где все. Опа. Ох, он а, щиток воткнул. Ее... А я и спецспособностью диверсанта шизанул. Круто. А, -а, -а чё? Привет. Ничего, да? Серия ты... убийств. Подожди. Да, стой, отлично. Да куда да будет ты? щит. Oh my щит. Пошел отсюда, бой. Не мне. успел я его долбануть. Ну что ж, ладно. Так, где у нас еще? О, о, о, о минуса много. Я 0. полетел отсюда. Причем кьюшечка я, я это сделал. Эге. А подожди, я усилитель подобрал. Я думал у меня мало ХП. Я никак не привыкну к этому экрану. Так, давай, давай. Ой, патроны Слушай, до свидания и мне сказали. Ничего, а я они дают все. у них хил очень жестко отрабатывает меня вдвоем прям приняли так перезарядку Шэч. делаем так где там еще а вот он ахана пор так Ничего себе мы Куда даем Минус 50%. Ну, типа да. Пока. Сзади тебя диверсант. Все, моя первая смерть сегодняшняя. Блин, ешь кучу, я не, не прожал, а да жаль. Что за фигня? У меня лоу хп прям. Пойду пополнись. Пока. Отлично. Так. Да стой ты, господи. Вот лету, на. Блин, его кто-то сжег. Так. Нечестно. Опа. Отлично убил. О-о-о-о-ой. Нет, Ой. улетай. Бежим. О, блин. Не успел улететь от диверсанта. Слушай, ну мы выиграем. Я понял, как урон проходит это, по это всякой хрени. По стеклам, смотри, жестко проходит урон. М -м. Я ни разу усилок не поднял. Чувствую, он моему танку нафиг не нужен. Ой-ой-ой, слушай, тут засосало. Меня бесят хилы. И он все-таки догнал меня, диверсант. Где эта коза, а? Вон, перед тобой. И она с хилом в пате. Ух, я. Так. Достоямба! Так. ой ой жестко. Шифтик. Ай-яй-яй. Кончился враг. Жестко, очень жестко. Так, я видел диверсанта где-то наверху. Ага. А, не, это не диверсант. А, один поджигатель там. Давай, давай, давай. Куда он делся, этот поджигатель? Ну, а? Перелетел. Сейчас мы его... Даш... Есть. есть. отлично. Вот и закончилась эта катка так быстро за стража. Мы победили, я на первом месте. Если вам понравился данный видосик, обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, если это еще не сделали, нажмите на колокольчик, чтобы своевременно получать видосики. И напишите какой-нибудь комментарий, мне будет очень приятно его увидеть. С вами был офицер КДЛ, всем пока.